Существует огромное множество модов для Майнкрафта, и каждый этот мод уникален по-своему. Какие-то моды добавляют магию, какие-то новых, уникальных и интересных мобов. Но на просторах интернета можно обнаружить очень странные и безумные моды, которые вызывают у меня множество вопросов. И сегодня я решил рассказать вам об одном из них. С вами, как всегда, я Саша, и это трэш-моды для Майнкрафта. Ребят, пока мы еще далеко не ушли, я хочу рассказать вам о своем телеграм-канале. Именно в нем я обитаю большую часть своего времени, взаимодействую с подписчиками и делюсь своей повседневной жизнью. Иногда я публикую туда разные мини-обзоры на маленькие, но интересные или полезные моды, красивые ресурс-паки и многое другое. Ссылка на мой телеграм будет в описании. О каком моде мы с вами поговорим сегодня? Знакомьтесь... Мод, который добавит в Майнкрафт самые настоящие подкрадули. Их всего 5 видов. Бархатные, кирпичные, алладинские, крокодули и змеиные. Ну прям мамкин модник, я считаю. Не, ну реально. Этих 5 подкрадули хватит на все случаи жизни. У каждого вида тяг свой крафт. Чтобы сделать бархатные, вам понадобятся 2 белой шерсти и 2 золотых слитка. Как таковых преимуществ у этих тяг нет. Единственное, они понадобятся, чтобы скрафтить остальные виды подкрадуль. Следующие кирпичные тяги. Они крафтятся из двух обычных и одного адского кирпича, редстоуна и бархатных тяг. Кирпичные тяги накладывают на игрока эффект регенерации, что будет очень полезно. Алладинские тяги можно скрафтить при помощи бархатных тяг, мембраны фантома, изумруда и синих красителей. С их помощью вы можете быстро перемещаться по миру, ведь они накладывают эффект скорости. Крокодули. Очень странный аксессуар. Крафтится из бархатных тяг, зеленого красителя и ламинарии. Этот оригинальный атрибут вашего гардероба накладывает на вашего игрока эффект грации дельфина. Следующие не менее странные тяги – змеиные. Создаются они из бархатных тяг, кожи, кроличьей лапки и ока эндера. Змеиные подкрадули накладывают эффект силы. Помимо оригинальной обуви, мод также добавит планктона. На первый взгляд, это самый бесполезный моб, которого вы когда-либо встречали. Но если ему дать бархатные тяги… Что за тяги? Такие бархатные тяги ребята в целом мод достаточно прикольный но у меня возник лишь один вопрос зачем это вообще нужно я могу поставить моду 7 из 10 не больше не меньше обувь очень оригинальная местами странная и своеобразная но она действительно полезная напишите в комментариях какой мод вы бы хотели увидеть в моем следующем трэш обзоре а сейчас я с вами прощаюсь не забывайте про лайки и подписку на мой канал с вами был я саша ари все